Хе-хе! Hey, hey! здорово, братишка! С вами пират Джонни. Расскажи, что, как дела, что нового там у тебя. Обязательно подпишись на, на канал, ставь лайк там на. Сегодня мы играем... Ради стрика Джонни. Сегодня мы играем, короче, в какую-то хуйню очередную. Пенальти и удар слета. Все. Кто, Есть блядь, пенальти. меньше захуяли 6 человек, 3 проиграл. Тот, блядь, вот эту хуету жрет, блядь, целиком нахуй. Да, меньше маты, вот это матершинство, я там Нет, мой. у нас жесткий контент, контентах. Вот. Вот, все, давайте! Первый удар, да. первый волн. Давай-ка сюда, сюда! Скажу! Все хорошо! Девять, <сёк> девять! Еще мячик, раз девять мячик мой. Какой Лево, а левый, правый? Левый, да? Право. Давай. И девять. Чисто Л2 не зажал, сей, ах, сей. Короче, что говорить Фамилия говорящая, значит удар будет эксклюзивно говорящий да, Я сказал, я сказал удар будет говорящий Объясни пожалуйста, блять, как это произошло, ну? А? Нахуй! Вот как это произошло? И как? Я не знаю как-то. Я вроде отбил, захмурился, а он все, а он укатился, колобок. Реально забил. Красивый, да? лучший гол. Чисто, а, блядь, там вообще да. Че, я что ли? Привет. видео унизил вратаря. Все в порядке, смотри, снимай. Нет, снимаю, снимаю. <с <с баджи, нахуй. Блин, пизданик. Че, сейчас нахуй забью. Давай. Забил, да, а? да. Москва, блять Всё, мне очень жаль И на, Москва Я улечу москва Владимир, восток Мне пух, я весело пьян. пьян Нормально, не пацан. А мне пух, я весь пьян Ты докопался я до вратаря А вратарь докопался до, подать, до тебя, тебя Никогда тебя не вылезу на вратаря, нахуй Пиздец Ок Ок Давай, давай сказал, Нет, стой сначала спины кофе, чтобы я Да Ты смотри, а не слушай Чё не пробил тогда Добавляйте другой, нахуй Давай, я не пуза Спину тронь и потом кидай Да не кинь ты в него, блядь Просто дотронься, блядь, мячиком до спины И кидай Ебал Следующий Реально, нахуй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 пешок Что, нахуй контент? снимай туда смотри ёбаный ты Ярослав ну. камера не сфокусировалась Карпач на снимай теперь Карпач, да? блядь оператор нам ну-ка скажи-ка еще раз привет голевой комментарий какой голевой комментарий? а его правильно не голевой правильно. лох горлевой горловой. горловой сделай не было комментариев, не было голоса. Верхний базар. Ну. Все, там, а у меня был... Все, следующий. Что там, ч ⁇ У меня был? Я, хуй Ветер с моря дует. Три моря... проигравших. Пиздец. Кто не забивает пенальти, то уже автоматически подписывается смертный приговор. Истина, блядь. Роминтария сейчас сейчас забью, сейчас заб забью. Я уже не боюсь, я уже блюду Уже не боится! Да, Тм! Сидой имба не боится! Так Синдой имбай его надо фиксить нахуй. Слышишь? Седой имбае его фиксить надо. Резать нахуй фиксить Че там, Паш, нормально у тебя все в жизни? Да. Ну хорошо. Сейчас будет чудесно, восхитительно, прекрасно. Ну, покажи. Ой, а погодка-то английская. Погодка-то английская, папа. Только игроки российские нахуй. Так, точно. А если ладно. Баджина, вернусь сюда. Попал блин Ч ⁇ Иля, погода прям. Хочется за грибочками сходить. Это да. Аббибик, оббиби. Абдурозик? Или Хазбик? Обдурозик? Или Тамай? Томае? Исмаила сила, да, не говорит ничего. Далеко убежал. Знаешь, почему он бьет вот этим мечом? Потому что у него, блядь, в голове тактика, что его, блядь, болеет отбивать и люди от него просто отпрыгивать будут нахуй. А, блядь, мышь нахуй, сюда Давай я у него отбил и ты отбей. Я у тебя отплаваю. Блядь, центр <смех> Изи-бризи, с <смех> сквизи Пидор, Давай Ты Поднимаешь ну. Ой, блядь, да шрафт, Бей <смех> Охуенно, брата Заступа не было, самое главное <смех> Бля, главную ногу не сломать, сука хм. Потому что надо вот такими мячами бить не нахуй. Денчика. Такими Денчика ногу Ты что? П Б Педро Пидорастическое, нахуй, кольцо Все, охуенные, братки Брит, ты пей как сказал, один однажды кекс Один однажды я кекс? Крест. А, я воскрес Так точно Нихуя да, себе Нихуя ты, блядь, него ты бьешь. Да я ебал, меня сосали, я сосал, меня еблибо Дайте мне это вот хазбика, нах Или обну а? Я её я плачу ну, все семечки грызёт, это так Белянин говорил. Можешь.. Ты снимаешь Педро, блядь. Там... Я Педро снимаю. Педро, Это он Педро. Бля. Я слишком Но это не вырежем нахуй. Точно? Точно, блядь, что он со второй папушки, блядь, Ебать, вратарь, у нас пушка, манекен, блядь. Ну-ка, дайте я тогда буду бить нахуй, если он сейчас так стоять будет. Чтобы ногу нахуй сломали. Ещ и перцей да, да? Ну а у него типа как не следует получается. Всё, а это... Иди нахуй, брусь, это Это байлайт было... хазбик? Давай как Кузя.